Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать про датчик температуры, который я купил себе в машину. Заказал его на китайском сайте, всем известном, Вот он. Этот датчик что-то он стоит 985 рублей подорожал, я покупал его за 800 что-то 80 рублей ну короче на сотен он был дешевле вот а этот датчик, да температура поставил себе его в тэшку потому что, блядь, так как это болезнь у нас на в тэшках, она ни хрена не работает у меня вот значит к нему еще Заказал вот такой вот патрубок, вот такой вот патрубок 40 мм чтобы разрезать трубу и ставить, соответственно, туда этот патрубок или как он там называется, датчик воды адаптер. Вот там есть отверстие, в которое вкручивается сам датчик температуры и вот эта вот штучка болтик на который прикручивается масса потому что когда пришел мне а, этот датчик да вот он датчик это сам датчик а то был ну короче вы поняли это датчик к нему идет зеленый проводок там идут три провода красный то есть плюс минус и зеленый провод, это идет на считывание данных вот с этого вот датчика температуры, который, соответственно, вкручивается вот в ту хероту. Адаптер тот. Вот. А значит, когда пришла посылка, я ее распаковал, решил проверить, блять, под водой горячей. Ни хрена она не работала. То есть я просто накрутил сюда зеленый провод, подключил плюс-минус к аккумулятору, и в итоге ничего не произошло. Датчик этот показывает постоянно 40, то есть даже когда включить его... Он показывает 40. Ну, как вот все машины показывают, там с 50 со скольки. Вот, значит, что нужно будет сделать еще? Я, когда проверял, к нему подсоединил массу. То есть черный провод тоже на него накинул, накинул на клемму аккумулятора и в итоге нагрел на газу и накинул на клемму аккумулятора минусовую. И все заработал. Показался 30 градусов. Соответственно, работает все. Вот. Значит, я уже этот датчик впилил в точнее вот этот. Прибор впилил уже в панель, а датчик ждут у, тот адаптер, а, и я сниму вам видео отдельно про то, как я делал свет. Ну вот как-то так, так что если вам интересно, датчик работает, все нормально, можете покупать смело, если что, могу оставить ссылку, откуда я это дело все купил. Ну что ж, ждем следующего видео, где я буду это все дело ставить. Пока!